Мы рады приветствовать вас на канале Геоцентр. Снежный буран, обрушившийся на Сахалин в конце декабря 2017 года, после Нового года набрал силу. 9 января 2018 года из-за сильного снега было нарушено транспортное сообщение на острове. На автотрассе Фирсова-Взмурья в снежном плену оказалась колонна из десятка автомобилей. И уже 10 января вся колонна успешно прибыла в Южно-Сахалинск, где энергетики уже трудятся над восстановлением электроснабжения в пострадавших районах. В нескольких школах Макарова, Курильска и Южно-Сахалинска отменили занятия, и детвора может вовсю наслаждаться зимними играми. Непогода, приносящая множество затруднений, в то же время помогает людям проявить свои лучшие качества, свою истинную духовную сущность лишь сплотившись в дружбе добре и заботе о ближнем мы можем качественно изменить свою жизнь сделав ее более человечной и это просто важно всегда и везде оставаться человеком дорогие зрители если вы хотите иметь свежую и объективную информацию касающуюся изменений климата на планете разрешите YouTube отправлять вам уведомления о новых видео нажав на колокольчик